Итак, первый худший совет по стилю, который часто встречается – мужчина должен брать девушку на шоппинг, когда хочет подобрать одежду. Далее, когда вы встаете, не смотрите в зеркало и не задумывайтесь о внешнем виде. Можете иногда мыться и чистить зубы, но лучше сразу в таком виде идите на работу. Носите костюм повсюду. Везде сойдет. Лучше перестараться, чем одеться проще. Всегда предпочитайте комфорт стилю. Ваш костюм сделает ваш вид эксклюзивным в любой ситуации, но забудьте о комфорте. В действительности можно совмещать и то и другое. Следующий ужасный совет – итальянцы делают лучшую классическую обувь, но на самом деле это лишь мнение. Французские манжеты придают формальности, но нет, одна небольшая деталь не изменит ваш образ. Всегда носите часы на левой руке. Покупайте только дорогую одежду, чтобы получить лучшее качество.